Мир водворился в Европе. Никто им не был до конца удовлетворен. Даже итальянцы, которые, когда они узнали, что Босния и Герцеговина окончательно переходит под контроль Австро-Венгрии, стали требовать себе территориальных превращений, на что один из русских дипломатов весьма ядовито заметил, как? Они хотят увеличения территории. Они что, очередное сражение проиграли? Вспоминая таким образом, как в 1866 году, будучи союзниками Пруссии в войне против Австрии, итальянцы блистательно проиграли генеральное сражение при Кустотце, но по требованию Бисмарка получили Венецианскую область. Ну, два раза так не везет, как вы понимаете. Поэтому они ничего не получили. А хитрый Бисмарк, чтобы утешить итальянцев, предложил им занять. Тунис, на который уже давно вострелила глаз Франция. Чтобы таким образом, Чих так несколько столкнуть. Таким образом, он начал закладывать вот эту идею, понятно? Союза Германии, австро Венгрии и Италии, которого через четыре года и добился. Вот так вот. Таким образом, больше всех получил пока что он и Израиля. И главное, они выполнили стратегическую задачу, они не дали усилиться России. Они не дали ей полностью воспользоваться плодами ее военной победы. Они не допустили Россию до Средиземного моря. Следовательно, раз проблема не была решена до конца, значит она оставалась на повестке дня русской внешней политики. Значит, Россия будет стремиться к тому, чтобы решить эту задачу в свою пользу. Это будет один из мотивов участия России в Первой мировой войне. Но самое важное было то, что престиж царствующего дома, неудача в Берлине снова пошатнула. Русская общественность вся заговорила о том, что это не успех. И снова и император и его политика стали подвергаться ожесточенной критике и со стороны славянофилов, и со стороны западников, и со стороны демократов и тем паче революционеров. Все использовали теперь мотив неоправданных жертв, невоздаянной крови наших солдат, погибших под плевной, замерзших на ошибке. И военная среда была недовольна, говоря, что наши дипломаты не сумели извлечь выгоду из той победы, которая добыта была русским оружием. Реакционеры стали говорить о том, что неудача в Берлине есть закономерный результат этой ошибочной либеральной политики. Демократы стали говорить о том, что неудача в Берлине есть закономерный результат самодержавной политики. Опять Александр II оказывался крайним. Война, начинавшаяся с целью упрочить династию, с целью приобрести популярность, освободив славян от турецкого ига, не достигнув этих целей, ослабила позиции династии. Ну а дальше все очень легко просчитать. В июле 1978 -го года подписан Берлинский трактат. Через год расваливается народная воля, Земля и воля номер два, выделяется уже в сентябре семьдесят Народная воля, и начинается полоса террора, которая завершится 1 марта 1881 года на Екатерининском канале. Убийство Александра II. Взаимосвязь вполне логична. Анонс на следующую встречу. Мы посвятим ее революционному движению 1878 1881 годов и общественно-политическому движению в эти же годы в россии К политическому кризису ну и наверное хотя не знаю буду стремиться закончить гибелью императора но не уверен что мы до этого дойдем